Компания РТС Санкт-Петербург вот, хотели бы вам продемонстрировать да, нашу работу вот на оборудовании, которое было поставлено компанией Трус Техника. Вот. Значит, это ультразвуковая малька тэч Ремонтируем их турбокомпрессоры. Вот, загрязнение выглядит вот, примерно подобного характера. Да. Раньше мы это все чистили на установке АПУ, 800 вот на вот. такой. Вот. Ну и конечно разница колоссальная, что мы сейчас вам продемонстрируем. Какие это загрязнения, с чем они связаны? Масляные загрязнения, да, то есть это стандартное загрязнение дизельного двигателя. Да, в работу. Угу. Сколько процесс длится? Порядка 30 минут. 30 минут вполне достаточно для этих деталей. Ну, пока покроем, да? Потом уже результат. Меню расфицировано, да? Да, конечно, все очень удобно, все очень просто, понятно. Интерфейс простой удобный. Собственно говоря, это все. Ну, эти частички просто на верху плавают. Это сейчас Он воздухом. Устраняется да? воздухом, да. Плюс потом еще что-нибудь обезжириваем все это дело. Ну картридж впоследствии, конечно, будет разбираться и будем еще раз чи чистить все это дело, да. Вот. ну предварительная очистка это вот. уже в таком состоянии. Все чисто все просто протирается ветушкой. Продувается, промывается Обезжиривательно Другими способами очистки Такого результата но... однозначно Не достигается вот, вот здесь даже Диск турбины да, Где нагар побольше потому что здесь температура высокий он тоже соответственно весь нагар с диска турбины он все очистил очистился да. то есть ну, в общем даже пескостройки не требует но мы конечно будем пескостроить дополнительно да чтобы совсем идеально также что все масляные каналы очень хорошо помываются это тоже очень важно при ремонте вот там внутри Туда никаким механическим способом уже не добраться Да Не почистить Вот это мойка Так не отмоет Ну, однозначно, да Наше мнение, что, конечно Совершенно разного плана оборудования Спасибо поэтому, ребятам Поэтому у нас, да, пушка уже не задействована Момент того, мы ну, как турбинисты рекомендуют для использования, при обслуживании и ремонте. Спасибо большое. А мы рекомендуем таких производителей, как, например, наши клиенты, компании РТС, обслуживание и ремонт турбокомпрессоров в Санкт-Петербурге.